Итак, вот наше решение. Прежде всего, Алиса и Боб публично договариваются о простом модуле и генераторе. В нашем случае 17 и 3. Затем Алиса выбирает личное случайное число, скажем 15, и вычисляет значение 3 в степени 15 по модулю 17, и открыто передает этот результат Бобу. Потом Бог выбирает для себя случайное число, 13 скажем, и вычисляет значение 3 в степени 13 по модулю 17, и открыто передает этот результат Алисе. И вот суть фокуса. Алиса берет число, полученное от Боба, и возводит его в степень своего личного числа для получения общего секретного числа, в данном случае 10. Боб берет число, полученное от Алисы, и возводит его в степень своего личного числа для получения того же общего секретного числа. Заметим, что они выполняли одинаковые вычисления, которые могут сперва не показаться одинаковыми. Рассмотрим вычисление Алисы. 12, полученное от Боба, было получено как 3 в степени 13 по модулю 17. То есть ее вычисление это 3 в степени 13 в степени 15 по модулю 17. Теперь Боб. 6, полученное от Алисы, было получено как 3 в степени 15 по модулю 17. То есть его вычисление это то же, что 3 в степени 15 в степени 13 по модулю 17. Заметим, что они провели одинаковые вычисления степеней в разной последовательности. Если поменять местами возведения в степень, результат не изменится. Таким образом, они оба выполнили возведение тройки в степени их личных чисел. Не имея у себя одного из этих личных чисел, 15 или 13, Ева не сможет найти решение. Вот так это делается. А Еве придется перебирать все решения задачи нахождения дискретного логарифма. При достаточно большом их количестве мы сможем быть уверены, что практически невозможно взломать шифры в разумные сроки. Это решает проблему обмена ключами. В сочетании с генератором псевдослучайных чисел это может быть использовано для шифрования сообщений между людьми, которые никогда не встречались.